Поздравляем, ребят! С успехом, Желаем им в спорте крепких, высоких результатов и крепкого здоровья! Поле вот набрамя! Поле набрамя! Поле набрамя! Поле набрамя! Поле набрамя! то, что, чем, что мы показали в этом сезоне, посмотреть друг друг на друга, пожелать тем нашим уважаемым людям, которые переходят в следующую возрастную группу, как будут они молодые самой возрастной группе, им будет легче. Ну а мы, кто остались в старшей группе, отбор работать еще лучше и равняться на наших многоуважаемых генераторах. Хочу вам просто вкратце доложить, ну, вы все знаете. То, что было зимой, какие были у нас трудности. Народ у нас сейчас стоит на лыжах круглый год. И они уже желание, с такое желание рвут. Когда ставь, когда ставь. Я считаю, что выступление было прекрасное. И, конечно, в первую очередь я хотел бы клуб отметить для тех наших ну, спонсоров, пусть это небольшая помощь. Небольшая, но это она есть. Это, ну, я чувствую, выныр маленькое. В этом году у нас было уже не то что грамота и медаль. Мы награждали, ну пусть это слабенький приз, на приз мы награждали первое-третье место. На первенство города мы награждали. Значит, На гонке поставили, по, по колене награждение было, но это гонка памяти это там тоже было и еще. То есть наши спонсоры. и Плюс у нас была, пусть это, я еще повторяю, не в том, количество смазок. Но мы давали, например, второй год даем смазки на первенство России. Я считаю, что это небольшая, это чуть-чуть, но что-то есть. Это за счет кого и за счет каких организаций мы хотели бы отметить за поддержку активного участия в проведении соревнований спортивных мероприятий клуба Рибисана в сезоне такого то благодарить клуб Ильман. И лично генерального директора Тимина Олега Борисовича. О, планета! Чем занимается, не знаю. Но они нам чуть-чуть помогают. Этот коллектив у них небольшой, но интересный. В основном девчонки. Отсутствует Александр сан Это директор детской спортивной школы Выборгского района «Прыжки и я думаю, что мы все-таки будем базироваться и летом, он нам выделяет комнату. Ну, естественно, я считаю, что это будет все, списки списке, будут э, нашим активом, потому что всех городских. Там есть лужодром, там есть комната для переодевания, там прекрасные круги для имитации, и иногда можно это будет... Там э, помогает, э, ну, небольшими, но в любом случае к нам внимание есть, э, спортивный магазин «Маспорт». В лице директора это Антон Сергеевич, Антона Сергеевича. Антон Сергеевич. Антон Сергеевич. Небольшими, но помогает нам. Так что мы тоже написали благодарственное письмо и передадим. И здесь присутствующие, я думаю, что мы будем дружить. Это в лице Витарьевича, это фирма, я ему звонил, он говорит, пусть ИП. Ну как-то некрасиво, либо индивидуальное расстояние. Я думаю, что мы с вами тело полностью. Не хотелось бы, чтобы ветеранское нас на движении поддерживали. Обязательно, обязательно. Спасибо. Также нам помогает, помогает э, сп, магазин Спортивная линия. Немного, но чем-то чуть-чуть помогает. Ну как мы должны отвернуться от них? То есть, если мы отвернемся, не нас скажут, пошли вообще да. В лице генерала генер... директора Горио Кирилла, это все передадим. Ну и самое приятное, те, э, э, тот, ну, на кого можно опереться в любое время дня и ночи, как говорится, которые не подведут, всегда придут на помощь, помогут оформлению наших городка. Э, там чем угодно. Это э, я хотел бы в первую очередь двух братьев Кузьмичей, Романа и Михаила. Михаила отсутствует по а, э, э, э, э, Дочка сегодня на, на соревновании у Михаила по плаванию. По, по плаванию. Ну, первый старт надо, как говорится... Э, а, э, надо, давай, Также э, отсутствует по а, это Сиксов Андрей. Плохой на сайт. Все вот так плохой. и ради бога, помогите. Плохой. Почему у нас плохой сайт? У нас нет информации. Вот я еще повторюсь. Хорошо, э -э Николай по празднику серии выбрасывал там информацию, кто как пробежал. Я знаю. Вот сейчас приехали с поморс какого-то марафона. Не знаю, как вы Ну вы давайте информацию, это будет все на сайте. А если будет на сайте, значит. Круг вот, значит у нас это на, наши клубовские ребята. Ну, а то, что мы еще сразу перейду, потому что, ну, вот я бы выступаю, сразу, ну, может, сейчас уже, может, Петров, Сидоров, Иванов, хоть беги там за 10 вообще. А он, он В каком плане? Мы а, платили вашим... а, дел... аренду за, за, за на гонку памяти? А, ну, мне, честно говоря, неудобно никому обращаться. Вот честно говоря, мне просто неудобно подходить, ну ты дай, маленькая, ну да ты... на вкупка мира мастеров. Крама Галина Петровна. Не глянь, Викторов, не глянь. Извините. А здесь это фотографии я нашел у себя. Ваши наверху. Пожалуйста. Спасибо, Ваше. Ольга Викторовна. Второе место для мастеров в эстафете в сборная России. Быстрее, быстрее, быстрее. Есть очень, да, Оля. Не в нем единость. Это тоже это... такая. мне очень приятно. Ну, вообще ходил в губки, ты отвернул. какая. А? Значит, поводу Дорик, это человек уникальный, э, выступать круглый год, это, я считаю, что не буду тайны раскрывать, но и то, что сейчас вот с комитетом нас творится, они вот, принесли протоколы покупку Мира Мастеров, они говорят, давайте фотографии, ну, позвонила, да, срочно переслала, спасибо. Гурий Викторович Сицкий Вставать надо! 86 лет Забудем возрасте говорить, Гури Викторович! Не будем о возрасте говорить! Нет, нет! Когда за 85 можно? Ну, огромное спасибо, кто поехал на первенство России и прекрасно выступил на Кубке мира. Это Степанов Юрий. Фотографии завалялись. Поздравляю! Молодец! Ну, остались у нас самые уважаемые, она была в первую, я думаю, что нет, в конце. Это Телятников Владимир Алексеевич. России, Приятно как, а? Этот товарищ Геннадий Петрович Ружаков вообще все завоевал. Весь мир положил на лопатки, Россию всем более. Геннадий Петрович Ружаков. Он подмываться пошел. Что случилось? Бывает. Подождем, подождем, подождем. Миш, Миш, подожди. Вот, теперь в форме. Ну, молодец! Оказывается, все с собой, да? Да, все с собой. Молодец. что я. А фотография, что-то У нас, ну, наши женщины, они нас всегда радуют и вообще в этом году натворили такого на первенство России, там, особенно на последнем этапе Анна Викторовна, да, Анна Викторовна, в Астазете, а, там затоптала одну даму, там заплутилась в коридоре, написали протест, написали протест и протест удовлетворили. То есть есть правила соревнований. Никто их не отменял. Ну, в составе этой же эстафеты и была призером в ближайшие не помню. Чемпионка была Юркова Ольге Лемовна. Молодец, а он Молодец. за сегодня, ну, Туалет. значит, вчера вечером мне звоню, говорю, нужна срочно фотография, она в поезде <плево> уже пересыла. То есть исполнительная, не знаю. И спортсменка. А, а, как, <плево> а как это рекламирует свой город? <плево> это вообще. Также в остапедной команде бежала Кузьминкова Татьяна. Так, дай, дальше. Подаюсь вот, э, Дима Кубовский меня просто удивил. И Аплодисменты. Аплодисменты. получается награждаться за высокие спортивные результаты этого года. Понюхайте, хоть раз мы Да, он вопрос, надо снять шляпку, когда больным, правда, не По рукам пошла. не Я не стирал Йогач, я говорил, что не одеваюсь. Молодец. Но ну, здесь. Э, наши спортсмены, вот я еще повторюсь, сорновательную информацию кому-то давайте. И вот мне приятно, когда в этом году, на празднике Севера, наша группа э, с нашего клуба Ну правда там никто не писал со КЛ. Нет, за исключением Ивановой Кто-то еще писал Ну, ну, ну Соборя она никогда не писала Нет. Светлана э -э Что она там натворила? Я могу там перечислить, чтобы узнали героя. Ну вот Соборя, понимаете, что твоя натворила Нет. на паспортивной линии? 50 километров, Соболева, второе место, классика. Конек, 50 километров. 50, 200 как Да. да, да первое место. Далее, Соболева, 5 километров. Первый. Первое место, классика. О, свободный стиль. И классика, Соболева, десятка, первое место. Да. Это что, она 4 дня подряд? Да. И мы также. Выносливая женщина. Мы и найдем... Конечно, очень приятно, но, но, но, но, есть но? Конечно, я понимаю все эти работы, туда-сюда, но опять же опускаюсь к Перенскому городу. Но на надо городу никто не просит а куда-то а ездить. Она как в клубе сама или нет? А? Соболева в клубе, нет? Да, да, да на в но. Я бы и не награждал ее. Значит, ты... Я хотел бы сейчас наградить, знаете... Интересная девочка у нас появилась, и с первого года, так незаметно, незаметно, но есть такая девочка Иванова Екатерина, здесь тренер, здесь. тренер есть, выйдите, пожалуйста, да. которая, ну в этом году она появилась первый раз, по-моему, тренируется в клубе, школа каретникова, не клуба, школа, <социатив> вот. О, так что <социатив> я не обидел? Нет. Не обидел. Вот, а то надеюсь, что вот такая. Мать бы, мать бы, детей. Молодец. У нее? <социатив> есть? <Корейки> за Испанию. <социатив> <социатив> <социатив> <социатив> <социатив> надеюсь. Конечно, никогда не довольны результатами. Ну, Критически все подходят очень не всегда Хотя я считаю, что те, то, те результаты прекрасные а, Это Оля Паснова Она а никогда, нет. чтобы она была довольна Но по-моему, да, она не такая Она бежала у нас Она марафон забежала у, у нас, да? да. О, и заняла третье место но, 3, 3, Нет, шестое Третье, правильно? Третье по группе, шестое абсолютно А, вот, шестое абсолютно Там шесть награждали, в цветах это же очень высоко. Я одной потянусь. <с с с реш> Значит, но, э, вот, э, с, что связано с, с Ольгой, она пришла э, к нам. Она живела маленько, на слух, в каком плане. Я думаю, что ее идея, идея это создать буклет, когда уже на 90% собран фотографии. Значит, некоторых товарищей это еще там да, и, и так далее. То есть вот сегодня я просто так послал, сфотографировал лужню и послал ее. И она уже раз, смотрю, написано, все красиво. Спасибо, Рождество. Ну здесь а есть товарищ один, который вот сегодня первый раз не опоздал, и умудрился, 4 года бежал. Андрей Сергеев. Человек, уникальный человек. Значит, 50 свободных семь. Третье место. Надит, классика первое место. Десятка, классика, первое место. И пятнадцатка классика первое место. Смажка, вау, тебе вау, очень хорошие. А он не наш и спонсор, не помогает нам. Но со скидкой иногда дает. Постойте, постойте, постойте. А то вы говорили, они не Вот так вот, бойцы. Вот так, спасибо. Спасибо. Ну, здесь вот товарищ Лешук приходит, правда, в другую группу у нас, но в этом году, в этом году прекрасно выступал, съездил, на переносе России, правда, там что-то с лыжами случилось, кто-то лыжи спрятал специально, чтобы не было призёров. Знаете, информацию по миру я не имею. Сейчас я же Но на пластике севера, корейки как Николай. А, да, дальше, дальше. дальше. Корейкин, прошу, что принимать. 50 километров свободный сеть, первое место. 50 километров пластика, второе место. 5 километров свободный сеть, третье место. И десятка, классика, первое место. Было такое. Это, я считаю, это уникальные люди. Уникальные люди. За 4 дня подряд, 2 полста и это просто да. подарок себе на 65 лет. И он под приходит в следующую возрастную группу. Молодой! У ну, нас! И у нас, как говорится, наше такое скромненькое. Все прошло. Сейчас к себе питью. Как, как ты довольна сезона? Не совсем, но меня все равно наградили. Я являюсь представителем клуба любителей лыжных гонок города санкт петербурга Клуб у нас создан 4 года назад. Чем мы занимаемся? Мы значит, занимаемся в основном организацией проведения соревнований для спортсменов старшего и среднего возраста. У нас нет профессионалов, все занимаются своим делом, как по работе, что уже на пенсии или пенсионном возрасте. Но э, любой спортсмен, любой спортсмен любого возраста мы принимаем в клуб. Мы принимаем в клуб. Да, наши спортсмены ездят, участвуют в крупных соревнованиях. Это я не беру городские соревнования Это первенство России Спортсмена старшего среднего возраста И Кубок мира мастеров Все бегут по своим возрастным группам Так что, дорогие друзья, приходите в клуб Мы одна семья Сегодня мы подводим итоги Нашего спортивного зимнего сезона 2018-2019 года Всех ждем Ну что за голи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 Меня пушинкой ураган сметет с ладони, И в санях меня колопом повлекут, По снегу утром вырошак неторопливый, Перейдите мои кони, Хоть немного, но продлите путь к последнему. Приюту. Чуть помедленнее, кони, Чуть помедленнее, Не укащи вам кнутый плец. Ну, что за кони мне попались Привередливые, И дожить не успел мне допеть. Не успеть Я коней навою, Я куплет даваю, Хоть немного еще постаю на краю Мы успели в гости к Богу не бывает опозданий. Да что ж там ангелы поют Такими злыми голосами? и это колокольчик Весь сошел театр рыданий? Или я кричу коням, Чтоб не несли так быстро сзади Чуть помедленнее линии кони? Чуть помедленнее Умоляю вас Вскачь и не лететь Ну что за Мне попались Примиредливые Коли дожить не успел Так хотя бы допеть Я коней напою я, куплет допою, хоть немного много еще, постаю на краю. Правильно, зима.